Всем привет. Я нахожусь в стоматологической клинике 32 в Санкт-Петербурге и, прежде всего, я хочу сказать, что сейчас в те дни, когда вся страна напряжена, когда мы все находимся в режиме самоизоляции, любой из вас, любой из нас может столкнуться с ситуацией, когда у него заболит зуб. Мы продолжаем прием в рамках неотложной помощи по острой боли. Если у вас незаконченное лечение и вас что-то беспокоит. Если вы чувствуете, что у вас есть болевой симптом, у вас есть дискомфорт, у вас есть проблема, которую нужно решить, звоните, пожалуйста, и мы сделаем это в режиме неотложной помощи. Мы работаем 7 дней в неделю, с 9 утра до 9 вечера. Следующее, о чем я хочу сказать, это о том, каким образом на сегодняшний день построена система безопасности персонала и пациентов клиники «32». Самое главное в том, что мы делаем сейчас, мы увеличили многократно режимы скворцевания и обработки всех контактных поверхностей, начиная от входа в клинику и заканчивая до выхода. Мы разделили потоки пациентов, чтобы исключить возможность встречи нескольких пациентов в поле. Мы многократно увеличили время для обработки кабинетов. И самое главное, мы проводим, на мой взгляд, беспрецедентные меры для защиты и врача, и пациента. И сейчас я вам покажу несколько вариантов защиты, которые мы реализовали в клинике. Это не является стандартом, это не регламентировано на уровне рекомендаций Роспотребнадзора или Минздрава, но каждый из руководителей компании решает для себя сам, насколько он готов в сегодняшнее трудное время защитить свой персонал и своих пациентов и свою репутацию от той угрозы, от той опасности, в которой мы все с вами находимся. Это самый первый Базовый вариант защиты, который вы можете встретить достаточно часто. На руках у доктора одеты перчатки, на голове одета шапочка, одета маска, простая трехслойная маска и одет щиток. Щиток защищает от попадания в глаза или от попадания на маску или частично от попадания на лицо всех тех брызг и капель, с которыми мы сталкиваемся в процессе работы. И это первый самый базовый уровень защиты с которым, по большому счету, мы работаем с самого начала, независимо от того, в какой а, ситуации мы находимся. Это базовая степень защиты врача-стоматолога. Следующий уровень защиты – это использование специальных невентилируемых очков закрытого типа, которые позволяют полностью изолировать органы зрения от попадания чего-либо. По периметру очки снабжены силиконовым клапаном, они плотно прилегают к лицу и исключают попадание чего-либо. При этом маска остается та же. Следующий вариант, более надежный, это вариант использования респиратора системы FFP2 или FFP3, который является стандартом в данной ситуации, в которой мы все находимся. Он позволяет обеспечить еще большую степень защиты, но здесь есть одно «но». Клапан выдоха, который вы видите, защищает врача, но не позволяет защитить пациента, потому что выдыхаемый воздух попадает непосредственно на пациента. Для того, чтобы исключить инфицирование пациента врачом, необходимо использовать этот респиратор совместно вот с такой вот маской, которая позволяет исключить попадание отработанного воздуха из клапана выдоха непосредственно над пациентом. Это еще один из вариантов, более надежный, чем предыдущий. Еще один вариант, это вариант, который позволяет использовать полумаску, абсолютно точно идеально прилегающую к лицу имеющая два встроенных фильтра, угольных фильтра системы А3П3, которая рассчитана как раз-таки на защиту от вирусов, и исключает какую-либо возможность инфицирования. При этом закрыты органы дыхания, закрыты органы зрения врача, но при этом остается открытым лицо и остается открытыми кожа рук. То есть имеется в виду, что в такой ситуации Врач защищен еще в большей степени, нежели чем в любом из предыдущих вариантов. Следующий вариант, который может быть реализован, подразумевает еще большую степень защиты. Вы видите, что при этом защищена голова, защищены руки двойными перчатками, защищено, защищено все лицо, защищена поверхность рук. То есть врач полностью защищен халатом, который имеет высшую степень безопасности, который подразумевает работу в условиях, в которых мы сейчас находимся. По большому счету, этот халат относится к категории так называемых противочумных халатов и подлежит обработке при условии соблюдения определенного регламента. Он подразумевает еще большую степень защиты врача и пациента. И вот новость ГАД-системы, которая позволяет обеспечить максимальную степень надежности при работе в стоматологической клинике и для защиты как персонала, так и пациента. Безусловно, в, такой, в таком группировании, в таком молиции провести достаточно длительное время сложно, нужна необходимая адаптация. Но вы видите, что в этой ситуации полностью защищены органы зрения, полностью защищены органы дыхания врача. Стоит клапан, который является противовирусным клапаном. Плотное прилегание маски к лицу, защита головы, защита рук, защита тела лица. Защита всех плат в костюме 5-6 уровня защиты позволяет обеспечить абсолютно безопасное проведение любых процедур на стоматологическом приеме. И мы вводим на приеме в клинике 32 повышенную систему безопасности как для персонала, так и для пациентов. Еще раз повторю, мы работаем для вас. По оказанию неотложной помощи по острой боли 7 дней в неделю с 9 часов утра до 9 часов вечера на приеме работают все те специалисты, которые могут быть необходимы при решении любой неотложной ситуации, которая у вас может быть возникнут. И мы принимая на сегодня, на мой взгляд, беспрецедентный мер, Несмотря на все то, что эта ситуация приводит к достаточно большим проблемам во всех сферах, экономике и в жизни нашей страны, но, как минимум, опыт, который мы нарабатываем в таких условиях, позволяет нам в будущем исключить малейшее возникновение проблем на стоматологическом приеме, который может быть связан с инфицированием врачей и пациентов. До встречи в клинике 32 и будьте уверены в том, что в любой сложной ситуации мы вам поможем.